Во всем мире наблюдается огромный спад психического здоровья, поэтому мы стремимся создавать больше контента, чем когда-либо. Супер, спасибо за участие в нашем путешествии. Привычки, которые у вас есть, хорошие и плохие, в основном подсознательные. Вы не часто задумываетесь об этом, но эти мелочи все время намекают о вашей личности. Итак, вам интересно узнать, что связывает вашу личность и ваши привычки. Давайте рассмотрим 7 привычек, которые раскрывают вашу истинную личность. Первое – Предпочтение в одежде. Любите ли вы носить повседневную одежду или предпочитаете профессиональную? Исследование Эриксона и Сирги показало, что формальная и деловая одежда используется людьми, ориентированными на карьеру для укрепления самооценки. Исследование Манчестерского университета показало, что те, кто предпочитает носить одежду в стиле casual, имеют низкий уровень конформности, поскольку хотят усилить чувство свободы. В то же время социально-сознательные люди предпочитают вечерние наряды. Люди с более традиционным типом личности предпочитают носить формальную одежду с отсутствием цвета или дизайна. Второе – покупательские привычки. Новая пара обуви от вашего любимого бренда только что появилась на полках магазинов. Предпочтете ли вы купить ее онлайн или пойдете в физический магазин? Исследование, проведенное брезл и лук, сравнивающее поведение покупателей в офлайне и онлайне, показала, что более экстравертные личности тратят больше всего времени и денег в торговом центре и меньше всего в онлайне. Другое исследование показало, что люди, совершающие импульсивные покупки, чаще испытывают психологический дистресс. Это может быть связано с их верой в то, что покупки могут временно облегчить душевный дистресс. Номер три. Ежедневная рутина. Знаете ли вы, что даже ваш обычный ежедневный список дел может многое рассказать о вашей личности? Исследование, проведенное Чипменом и Голдбергом, показало, что степень сговорчивости людей можно определить по тому, какие обязанности они выполняют. Те, кто находится выше по шкале покладистости, больше времени уделяют домашним делам, таким как глажка или мытье посуды. Вы также высоко мотивированы на то, чтобы другие люди были счастливы. Кроме того, вы чаще поете в душе или в машине. Экстравертированные личности, как правило, проводят время, планируя вечеринки или разговаривая по телефону, строя планы на следующие приключения. Номер 4. Профессиональный стресс. Как бы вы описали себя, когда сталкиваетесь со стрессом на рабочем месте? Склонны ли вы воспринимать его как вызов? Или вы склонны смотреть на него через призму негатива? Исследование, проведенное ученым и Спектором, показало, что личность связана с восприятием рабочей среды. Например, люди, отличающиеся крайней добросовестностью, или те, кто беспокоится о мельчайших деталях, склонны воспринимать рабочую среду как стрессовую. Номер пять – как вы ходите. Сидели ли вы когда-нибудь на скамейке и наблюдали за тем, как люди ходят? Некоторые ходят тяжело топая, другие – сильными выпадами, третьи – медленно, мягкими шагами. Исследование, опубликованное в Journal of Nonverbal Behavior, Показало, что люди с высокой физической агрессией обладают большей относительной подвижностью между верхней и нижней частями тела. Другими словами, агрессивная походка характеризуется преувеличенным движением тела. Кроме того, Чезаре и Макдональдс сообщили, что экстравертные личности чаще ходят уверенно. С другой стороны, вы, скорее всего, интроверт, если ходите медленно и мягкими шагами. Номер 6. Увлечение. Вы проводите свободное время, погружаясь в вымышленные миры, или выкладываетесь до седьмого пота на теннисном корте. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему вы предпочитаете заниматься определенными видами деятельности в свободное время? И что это говорит о вашей личности? Исследование, проведенное Айзенком, Ниасом и Коксом, показало, что люди-экстраверты чаще проводят свободное время, занимаясь спортом. Более того, исследование, проведенное Уилкинсоном и Хансоном, показало, что люди, более открытые для впечатлений, чаще занимаются культурным эстетическим досугом, таким как культурное искусство, литература и письмо. И номер семь – письменные слова. Вы склонны писать большими или маленькими буквами? Ставите ли вы точку над «и» высоко или низко? Ничего страшного, если вместо точек будут крошечные сердечки. Согласно теории, разработанной «К», Амендом и другими, наклон букв, нажим при письме, соединительные штрихи и промежутки между строками могут передавать специфические характеристики пишущего. Если вы пишете с вертикальным наклоном, вы человек, которому легко контролировать свои эмоции, в то время как письмо с умеренным наклоном влево может показать, что вам трудно выражать свои эмоции. Те, кто хочет постоянно контролировать себя и имеет низкую самооценку, пишут с крайним левым наклоном. Что касается тех, кто легко выражает свои эмоции и мнения, то они обычно пишут с умеренным наклоном влево. Наконец, импульсивные люди, которым не хватает самоконтроля, пишут с крайне правым наклоном. Вопреки распространенному мнению, ваша личность не формируется и не застывает к 30 годам. Недавно было обнаружено, что с возрастом ваша личность становится довольно податливой. Согласно результатам исследования личности, вероятность того, что со временем ваше личностное качество изменится, составляет примерно 25%. Вы всегда можете приобрести новые привычки, чтобы стать лучшей версией себя. Помог ли этот список пролить свет на привычки, которые выдают ваш тип личности? Знаете ли вы другие привычки, которые могут раскрыть личность? Не стесняйтесь оставлять комментарии со своим опытом, отзывами или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с другими. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых видео. Супер спасибо за просмотр!